Привет, друзья! Многие спрашивают, что осталось после обрезки бансая. У меня осталось достаточно много таких веточек симпатичных, густых. Я предлагаю их размножить, попробовать. Мы делаем таким образом. Мы берем, отрываем от основного стебля веточку таким образом, что получилась пяточка. Теперь мы зачищаем Буквально на каких-то там 3 до 5 сантиметров нижней ветки обрезаем верхушку для того, чтобы корни образования шло у нас здесь. Вот таких я порядка 10-20, наверное, сделаю и посажу везде по своему участку, для того чтобы.. Угадать или не угадать, какая земля ей больше подойдет, этой новой туречке. Предлагаю то же самое, если вы будете обрезать свои елки, тойки, можжевельники. Попробуйте переживить вот такие вот череночки в любую землю. Я предлагаю посадить такие саженцы у себя на участке, желательно во влажном месте, либо в том месте, где вы будете чаще поливать их. Лучше, может быть, закрыть первое время какой-нибудь бутылочкой пластмассовой, с дырочкой, чтобы он дышал. И, дай Бог, он приживется у вас. И весной уже следующего года вы узнаете, дал он вам корни, либо нет. Посадите как минимум 10 штук, и, возможно, у вас два из 10 приживутся. Удачи вам! Я совсем забыл, что весной прошлого года я делал первую обрезку этой туйки и сделал посадку 10 черенков. Вот они, от 45 градусов. Я забыл сказать в начале видео, что прежде чем садить, нужно желательно замочить в корневине и макнуть корневин перед посадкой. И вот у меня из 10 штук, как выяснилось, 6 штук принялись. На каждом из этих маленьких черенков есть побеги, вот, буквально даже 5-сантиметровые где-то, вот тут, по-моему, даже по более вот, 10 сантиметров. Так что, я думаю, и у вас все получится. Дерзайте, пробуйте, удачи вам!